полируемся поскольку там не получилось со старта санек ко мне присоединяется в помощь бы я сам не справляюсь сейчас где пенечки остатки старые 1500кой Тобирай на этот скотч уже не нужен 1500 кой подтирается вот так вот она будет выглядеть и и в принципе эту штуковину мехом мирковским уже можно смело выбивать я по бортам по крыше везде где проходил то есть все ничем больше не перебивалось, вытирается изумительно а, Саш, дай пожалуйста мне вот эту вот штучку эту свои свои заботы и работы которые вчера капал я оставил парочку специально не убирал вот она видна тут получается 800 где-то да желтый же 800 и 1200, 1500. 1500, прошу прощения, чисто дотереть, изумительно работает, слушай, прям раз и тащусь, все, все матовое, все одинаковое, ага. также крупненькой 800-кой, И где-то я тут сейчас покажу капал лаком, такие, которые вообще самые-самые глубокие. Оставлял, да. Вот, закапано лаком. Лак закапан выше, чем надо. Нет, больше я все остальное, по-моему, везде поперетирал. 800 ка и кладем. Брусок очень жесткий. Он не прогинается. Гораздо удобнее, чем бочонок. Тремовский, мирковский. Еще чей-то не помню существует. Все, все вытерлось ровно. Никаких ступенек и сисик не будет торчать. Сейчас надо только лепестки эти протирать, на них налипает периодически. И спокойно рисочку перефигачиваем. Все, они уже умирают сами. Давай еще один, потому что не могу перебиться. Лепесточки классные, но вот он в одно мгновение просто раз и, и помер. Они на клеящейся основе стоит листочек с по-моему 8 такими штуками чуть больше чем евро офигенная вещь для работы по полировке реально изумительно многие там писали попробуй, попробуй я знаю про такие, просто не могли найти в наличии покажи в каких они на каких пластинках Да, 8 штучек, чуть больше евро да, получается? ну 30 ну я имею ввиду в евро смысле меньше евро сейчас по 28 ну, да, чуть больше одного евро. евро второй листочек на эту машину как бы то есть затраты на наждак не сильные чик чик все тут больше делать нечего под мех и вперед а теперь сразу давай по меху пройдемся у нас тут от на мазде связки по пастам в итоге у меня есть Zwieser, сейчас ко мне едет Рупис, была Минзерна и 3 м да? И 3 м Получается, что из крупных паст лучше всего себе показала Минзерна 400, нежели Zwieser. Но Zwieser это еще не самый крупный. Выработали почти всю банку, и получается, что ну, вот эта, вот, по крайней мере, сынку она больше втащилась, но она реально работает классно. Работаем мы ей на желтом мерковском э, овчине. Желтая овчина. Длинный, довольно-таки длинный я Не знаю, какие там поурши разделяются, но он не короткий. Но И, да, Но по плоскостям, по ровным. Это Минзерновский белый силикатный кирпич. Э, офигенно выпаливает. Я вот крышу половинку прошел. Чисто, чисто вот этим кругом ничего не осталось тут была одна крупная риска вот здесь я ее кругом уже почковал, потому что греет но не убирает мех лучше вырезает именно какие-то царапины но общий блеск от круга замечательный ну, тут уточни, что ним сразу работать а, его надо размочить чуть-чуть размочить потом вытряхнуть воду и вперед у круга поролонового преимущества он не сыпет вокруг себя вот эту пыль смеха пылюка летит хоть в маске работой все в этом мелким обрывке меха а, паста чуть-чуть разлетается по сторонам но мех деликатнее режет а, кругом поролоновым можно нафигачить дырдочку протереть вот так вот выглядела крыша она неплохая но она в мелкой мелкой паутинки и кое-где есть такие глубокие царапки непонятно такое ощущение что там с той стороны кто-то стакан поставил ну, я не знаю, это, это конечно, не глубоко, ее не видно на камеру вообще. А так, ну, машина в нормальном состоянии, не убитая. Но поработать есть чем. Давай, Александр, присоединяйся, а то я уже и подустал. Блин, капли вот эти воды видно, которые легли под базой и прож... прожрали просто лак насквозь. Ну, очень хорошо их видно. С ними, к сожалению, ничего не сделать. Мехом будешь? Ну давай. Сейчас буквально посмотрим тут в одно движение, как она... Как она работает с вот этими точками. И рекомендую всем, кто найдет такие листочки колокса. Берите, не пожалеете только брать надо обязательно с брусочком с вот этим вот. Без него они по сути бесполезны. Ну как бесполезно? Они работают, но на брусочки идеально работают. А что, ну, кусок орстекла, но все равно. Этот идеально ровный с идеальными углами. Орстекло может быть не с такими углами. Так, по мелочи, подкорректироваться приехала. Пол машины затерли в точечку. Карбон тоже вытачивал долго, стоял на карбоне на этом. Я оставил спойлер, чисто так показать на нем. На карбоне были глубокие риски, то ли пистолетом их там понаделали, то ли непонятно чем, которые пришлось точить наждаком. Э -э 1500. Ну, кто, опять же, кто подписан на инстаграм, тот э, фотки эти видит. Я выкладываю в процессе работы. Саша разгоняется. В принципе, температура ну, в районе 40-45. Мех сильно не греет, но он реально классно вырезает без перегрева. Поролон, чтобы сплавил, ему нужно температуру поднимать. А поднимая температуру на лаке, его можно на торцах просто спалить. Ну, готово. Можно протереть Я тут за малым на карбоне не спалился на поролоне в одном месте. Я, Саня тут не догрела, еще видно. То есть в самом желобе, видишь? И после меха хороший в принципе блеск. Надо я так на лампу Ну, понятно, что мехом заканчивать нельзя полировку. Тем более на темных цветах. Вот Саня он переобулся на поролом. Реально на прямых участках хорошо греет и выплавляет. Но ну, если не сильно прям критично глубокая. А у меня тут вот еще обнаруживается, я сейчас протер его, обезжирил, обезжирка досохнет. сохнет. А пропустил кратер один глубокий. То есть в процессе полировки, оно находится, вот тут полировал сидел, снизу двери нашел, вот тоже надо будет сейчас заделать получается, что когда делаешь осмотр машины, вроде прошел все, внимательно, точненько протыкал, прокапал эть, а сидишь полируешь еще что-то обнаруживается с той стороны на уголочке, тут вот носик пяткой кто-то шоркнул тоже надо сделать, ну и так по мелочи, по мелочи, бродишь вокруг машины Находишь всякие нюансики. Короче, дело близилось к утру. Чем мы сделали? Не снимал. Не снимал, не показывал. Все надо делать одновременно. Это клей двухкомпонентный для пластика. Женя, спасибо тебе огромное. Клей оказался очень вовремя и кстати. Снято было все до аж канава расточено. Вот в том, что трещины были, которые облазили. А, расточена канава, вот это все было зарощено клеем за 4 прохода, высушено хорошо, перетерто, тер с водой <coughs> этот клей. И теперь остается только подгрунтовать, и я буду сразу краситься, то есть я подгрунтую из баллончика и буду, ну, если надо там что-то тирануть, тирану и сразу буду окрашиваться. хотите сейчас приколюху покажем Саня вторую часть крыши полирует мехом а я с той стороны полировал только поролоном разница меха и поролона вот сюда смотрим что видим переход по лаку сейчас не задаемся вопросом зачем он тут, что они делали почему не всю крышу раз она, она махонькая как бы ну, четко видно. Здесь я полировал только поролон. Ничего нет. Но, когда конкретно знаешь, где он идет, можно слегка просмотреть. И то, это зная, только зная, так бы, ну, реально не увидишь. Вот в этой зоне, но, никакой четкой линии нету. Просто, ну, как бы так сказать, видна какая-то проматывать, даже больше риску видно, которую они терли, а, такая глубокая, запиленная, заглаженная, но самого контура нет. То есть мех активней, он взбодряет лак прямо, он его, ну, не он, знаю, перемешивает что ли. Подрывает. Ну короче, он активнее работает, из-за этого он лучше риски проплавляет. То есть с рисками работа то у есть него на лучше. Переходах лучше не работает. Да, то есть переход, если взяли мех на переход, вы его хрен сполируете. Во всем будет, конечно, виноват лак. Но это плохой материал, неудачный и так далее. Так, тут работа еще и ого Поэтому кончай ночевать. <с> Бери пароход. Ну, я имею в виду, покажу. Ну, сейчас Дай Ну, его. давай, да. Полируй. Так, у нас тут процесс полировки. Я получил экспериментальные пасты. Это зефирка рубисовская. И кварц, -глос. Ну, это среднезернистая. По поводу зефирки Саня точит. Говорит, в принципе, паста работает, пахнет прикольно, но что у тебя? То есть почти одинаковый получается. Ну, тут бы ее, знаешь, на чем? Что не привезли, точнее нету ни у кого. Нету ни у кого для нее синего круга адового, именно который для нее идет. Чисто попробовать, то есть надо будет взять, оставь чуть-чуть пасты, чтобы можно было их... интересно, кру... на фибре попробовать. И фибры нет ни у кого. Вот, если она работает хорошо на фибре, и вопросов тогда не будет. Просто она не намного дороже, чем минзерна, допустим, но... Если толку никакого, то зачем платить больше, то есть эффекта, если нету прям жуткого. А тут сейчас что происходит? А, тут можно отодрать? Или, Короче, покажем... Ну, давай крашек приоторву. Короче, а, реб... а вот оно видно. Ребята сделали тут ну, переход. Дальше. Не знаю, давно это было сделано, недавно, но прикол какой. Начали полировать, а у них база подходит к самому торцу. То есть сверху, когда стоишь, этого не видно. Оно плач... прячется в заломе. Как только падаешь вниз на колени под машину, ты начинаешь видеть четко переход по... Ну, лак. Ну, накры... база, база накрытая лаком. То есть переход заранее испорченный. То есть они опустили да. ниже. Они опустили базу на тот же уровень, что и лак. И получается в чем прикол? Мы не можем сейчас нормально тут вполироваться, потому что мы тупо начинаем поднимать этот переход и весь его тревать. Сейчас его задрать чуть-чуть на грань выше, и это все будет видно сверху, когда становишься. Да, под матовой пленкой это потеряется вообще в края. Ну, такие приколы. Не исключены. Хотя изначально, когда ходили вокруг машины, этого вообще не было заметно. Точно так же, как, допустим, переходы и на крышу. Такие нюансы, они, ну, маленькие-маленькие, а их хватает. И можно напороться на... Но тут есть старины, но... Ох, ёстер, господи, а что тут реально, слышишь? Я видел только чуть-чуть с краю. Нет, Обалдеть, там... а что это? Это как будто салфетка упала в лак. Я не знаю, там такое ощущение, что разобтано, блин. Нет, ну это реально, то есть на лаке, она крашеная, то есть тут все крашено, на лаке как будто чем-то мацаны. То есть прям -то раз, и от свежака оторвали, и ничего не делают, Жесть, но это, это тоже не полируется. Также не полируется. Отойди, голову, бери на лампу, попаду. Не полируется вот это. Тут прямо разрывы по лакокрасочным. Их, их уже заполировали, то есть это заточенное, заточенное, но не деланное Это какие-то царапки были, причем серьезные царапки. Просто смысл было тут Да, если тут уже поддули всю дверь. Ладно, мы в это не вникаем, нас там не было, мы не можем сказать, почему именно так было сделано. Но это не полируется тоже, то есть вот такие уже моменты полировать невозможно. И с этим надо быть осторожным. То есть тут можно только мягким кругом потом пройтись. Чисто дать полный блеск, но мехом, мехом и жесткими кругами такое не сделается. Также, что я сегодня ночью вознячком сделал. Это вот эту гудошку. Она вся отлаченная. Есть кое Ну не знаю, буду ли я его там убирать вообще. Потому что. Хотя можно чуть-чуть попробовать, точнуть будет. Лак э, Ади UPP 100 очень быстро, он собственно и порешал, он и клей э, volkswagen порешал вопрос с губой, иначе я бы ее не сделал просто за ночь, так запланировано было машину вот-вот уже отдавать Казалось бы, машина небольшая, Работы вроде, ну, и она неплохо выглядела, работы вроде бы немного Немного, ну, именно по объему В сравнении, допустим, он посад стоит, да Он больше в два раза по размеру Но вот этих косяков, которые надо Их же надо вывести, эти косяки Поубирать Они начинают доставлять некоторые хлопоты С переходом Вчера колупался ты Это долго, пока я губу делал, да Ты тут с переходом колупенился Тянется и тянется и тянется И оттягивается и оттягивается ну, ореол, да. Разверну. Ореол там. Ну, это тоже мы не исправим. То есть поворот базы под лаком. А я еще сел, присел раз, то есть вверх. Я выточил. Ну, идеально. То есть тут все выточено. Осталось только мягким кругом пройти. Полочка, вот это все хорошо. Поставил лампу сбоку, снизу началось. Это все заматовано. Это глубокие, глубокие раны а, в карбоне в этом. Тоже. Много-немного, минут 15. Перетирка это дело займет все. И там, там, там, там, там, ну, утягивает. Короче, по времени сильно утягивает. Ну ничего, не падаем духом. Пол второго ночи. Участие, уча, участие принимают все вообще. Да, надо сейчас подмывать, на сухую не получится, потому что уж очень много пасты. Да, много жабер, много пасты там короче, надо опять с мойкой я не глобальный любитель мойки после полировки приходится а завтра отдаем ее с утра поэтому она за ночь вся как раз вся вытечет с утра ее можно будет дотереть и выдать так кистончики спецовые не помню, где я их покупал ну, те, которые в пластиковых обоймах которые не царапаются работаем вторая ночь с этим автомобилем так. Вот тут конечно в этих жаберах всех не камельфу а еще блин еще под капотник саня туда же стекает через все щели последнее приготовление Тут подкапотничек надо оттирать, потому что водой заляпывается окна. Вот так, как работает воск. Сейчас крыши жду сначала, что вниз погнал Короче, жду я все воздухом, а завтра разотрем и все. Да, работает, друг, аппарат небольшой, а работает куча. Готова ласточка. На третье утро в работе все доделано. Интересная работка получилась? Понравилось. Ковыряться. Получилось сделать все. А на улице еще все мелкие дотирочные работы. Опять пришлось взять шприц с краской. Потому что где-то там после дотирки уже именно на улице увидел. Там на торце вот здесь допустим. То, что в боксе не было видно под фонарями. Там где-то под порогом снизу. То есть очень удобная вещь. А вода вообще шикарно в этом работает. Мне прям понравилось. А, моторка все очищена, все подкрашено, Губешка сделана. Будет теперь держаться. Тут я в этом точно уверен, что в том месте, которое было разорвано, оно все выдрано наглухо. Вот еще, смотрите, пропустил. Вот только тут увидел. Мелочь, да? А машина уже шесть раз вокруг обошел в боксе, на улице. А все равно еще надо обойти. А вот еще. Ну это как бы мелочь, да, но... Но... Надо отдать ее красиво. Остается повесить номера. В рамочках все что повы... На ночь машина помыта. Окультурина. В салоне все повыдували. Потому что так или иначе через мелкие щели в окнах когда было при открытой, при полировке. Чуть-чуть подлетало. Закрываем все дела. Эти. Вешаем номера. Снимаем чехлы. Сидушек. И забираем чехол с руля. Все. Ох, солнце как раз вышло смотрится великолепно, давайте вот. пушка, просто пушка, красавица, желаю всем таких работ и побольше, приятно с такими машинами работать, всем пока.